Всем привет! Бывший муж Ани Лорак и его невеста Лилия близки к тому, чтобы связать себя узами брака. Поклонники ждут этого дня с нетерпением, а влюбленные стали все чаще делиться с ними своими фото и видео. В личном аккаунте в Instagram Stories Мура опубликовал редкое совместное фото со своей молодой возлюбленной. В кадре бывший муж Ани Лорак запечатлён у джинса, футболки с принтом и толстой цепью на шее. На руках у него сидит 25-летняя Лилия, которая работает висажистом в Киеве. Пара вместе посетила день рождения друзей в столичном ночном клубе, где Мурат и Лилия устроили жаркие танцы и покорили собравшихся.